Запустился уникальный рекламный проект King Profit. В чем его преимущество? Первое преимущество – самый недорогой конструктор ботов на рынке – от 5 долларов. Второе преимущество – уникальный маркетинг с многоразовым доходом. Каждое место в маркетинге кроме автоапгрейда идет на выплату. Третье преимущество 30 – 30% за личное приглашение многоразово прибыль за каждую активацию места в маркетинге при заказе рекламы. Четвертое преимущество – услуги, которые нужны всем. Заказ живого инвайтинга и программа для поиска целевых людей. Все услуги покупаются с рекламного баланса, но он весь идет на партнерские награды. Ваши партнеры будут заказывать услуги, а заработок у вас будет многоразовым без привлечения новых людей. King Profit. Заходи прямо сейчас, и это принесет тебе королевский профит.